Неловкий взгляд задумчивого утра, а может, просто призадумалось о чем? По вероятности утру не грустно, что небо чистое, и лето за окном. Какая была гадать, летнее утро тешь, я наблюдал особенность ты его, как солнышко встает. Лучиками блещет, не торопясь с востока. Поднялось оно, душою восхищался, Летним утром рано, когда проснулись птицы, И пение вокруг, о, как все рековало, Так чисто и все ясно, мне искренне приятен Мой утренний досуг, зеленая листва, В ней тонет свежесть лета. Лучами охватило, окрасом а золотым Божественный прилив дождался я света. Из запах чайной розы он еле уловил, И плачущие ивы, склонившись над водою, Колеблется течение в стремлении реки, От ярких лучей солнца, Глаза свои прикрою. Лишь на одно мгновение побыть мне в событии.